Так, розыгрыш у нас проходит в течение трех дней, 10 тысяч долларов мы разыграем. Так, каждый день по 300 долларов по 800 долларов и в конце, в конце мероприятия, это завтра в 18.00, мы разыграем главный 35 тысяч долларов и два утешителя по 1000 долларов. Все, окей, значит, я кручу, кручу, верчу. Значит, запускаем руку, вытаскиваю один игрок номер 24, ребят, 24 есть здесь, это те, кто были вчера на форуме, мы свяжемся обязательно с этим человеком, Он выиграл 100 долларов всяких 103, это уже сегодня, молодец, а я не говорил, да, чтобы выиграть там, это девчонки, как оттуда, да? Все, здорово. 100 долларов, я тебя поздравляю Ну да, я просто кручу, они там на месте лежат, надо же делать это 148, по-моему, такого номера нет 148, кто последний регистрировался прямо вот да? Короче, нет 148 по-любому там что-то последний где-то... 147 был последний, скорее всего. Кабай? 147, скорее всего. Да, 147. Мы рядом, смотри-ка. Смотри, Сейчас у нас... Смотри-ка, 86 или 98. Кто здесь есть? Стой, стой, стой, стой, стой. стой больше похоже на 86, 86, 86 э, выиграет 86-ой, э, это тоже сегодня, кстати, было, это тоже тоже сегодня, и э, последний 500 долларов, ребят, самый 500 долларов, но вы не переживайте, ваши номерки, если что, они завтра тоже участвуют, и если даже вас не будет, с вами связаны, то есть у нас, ваши телеграммы все есть, 129, это тоже было, сегодня 129, сегодня 129 должен быть, 133, потому что уже было, да, 133 было, короче, 129 выиграл 500 долларов, а здесь у нас присутствует девушка, которая выиграла 100, ну, 130 долларов.